союзник убежал хрен знаму куда ты взял такой пюр, пошел дальше пулю жопу для ускорения подготовить огнемет которого у нас нет не дай дымовуху дымовуху кидай что меня зажал А может я первый связу? Или я? Я просто так борзо на них пошел? Не, это даже для Банзай. Ой, нихрена меня там этот плющит. О, тихо! Уй! Есть, да сработало. Банзай, охренел. Отдай винтовку Банзай. Да, шняга это работает. Тихо, я-то... Та... Куда ты пошел? Там огнеметом надо... А у меня не поднимается огнемет Ну, видимо, это... огнемет не выстрелами меня ебашит. Проширенный ружье. Это нам надо. Это нам надо. Так, а куда теперь? Теперь сюда. Ух. Ты. Ой, граната! ты <свечес> <свечес> Это шикарная карта. Не, вот найти, да. это да, это это не усложняющий щит. Ой, бансайнки, бансай. Ух ты, ё-моё, бонзаисты! Ты, ты всё гад. Не, ну ты, конечно, как... траншейное ружьё и ты в траншеях. Плать! Обратно. Да ёп! Да откуда ты стреляешь-то? На деревьях. Я, зж... на... я сжигаю деревья. Тринфиз бы это неодобрый. не одобрил. Не, на мне О, кстати, сейчас от огнемета по-моему, сработало. Стойте, стойте! Не, я выстрелить. Вот выстрелить это я ему в жопу Вот, выстрелили в союзников, О, здесь карту смерти! забирай, я брал. Блять, где я не вижу. Червивую даму. Мадам, червивая была какая А это что не сжм? Ща, у меня. Я уже пожег на Я гранаты гранату Не, я. Банзой! Ты ух ты! Ты мне в ногу ух ты! Ты ух ты! Ты ух есть. в этом где ау гуки на деревья джонни гуки на деревья успешный стрелок да простить меня greenpeace Траншейка. Здесь больше ни хрена нету. А все буки с деревьев слез. Страдай Сай. по Саньку. А только у меня огнемет да. получается, да? Да. Но у меня траншейка и сайт. Я не могу по нему попасть, где ты есть-то? Чуть-чуть за холком был. Я, Я стану в живот с дробой он... он сразу встал. Совместное испытание завершено, веселый повар. Это, да. походу, с огнеметом связано. Ты думаешь? Этот дверь с огнеметом всех, знаешь? веселый повар, если не Чем же оно связано, Чем же оно связано, да? О, это месяц закончится? Да. да. она короткая. Она с бонусов на все не Мне Нет, дали беспечный не стрелок, достижение надумать. 9 ассистов. 51.